Привет! Сегодня будем решать задачу Магический лабиринт. Условия задачи следующие. Нужно распить цифры от 1 до 3 пустые клетки лабиринта, чтобы каждая строка и каждая столбец содержали все цифры по одному разу. При движении по лабиринту от входа до тупика цифры должны считаться по порядку 1, 2, 3, 1, 2, 3 и так далее. Вот перед нами лабиринт. Вот его вход. Если по нему двигаться, то мы должны Читать цифры 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, пока не дам до тупика. И при этом в каждой строке, в каждом столбце, должны быть цифры 1, 2, 3, Ну, возможно, в другом порядке. Вот слева мы видим условия задачи, с правого ее решения. Здесь мы начинаем двигаться 1, 2, 3, 1, 2, 3 и так далее. И это мы находим в тупик, где цифра 3. По вертикали 1, 2, 3, 2, 3, 1, очень легко убедиться, что все условия задачи соблюдены. Возможно, такие же задачи, в которых будут немножко другие условия. То есть, лабиринт будет большего размера, и цифры будут от 1 до 4. Дайте поменьшить эту несложную задачу. Двигаясь от начала лабиринта, мы должны поставить цифры 1, 2, 3. Но тройка он уже стоит. Значит, двойка, единица должна стать до нее. Так, ну в этом столбце, у нас все цифры уже проставлены. Значит, оставшиеся две клетки у нас будут пустыми. Поставим там минусы. Далее, смотрите, вот есть такой хвостик у такого тупика. Тройка, а здесь может быть либо 1, 2, 3, либо ничего. Но если там будет ничего не будет ничего стоять, тогда у нас что получится? Что у нас в этом столбце. В этом столбце только две ячейки пустых осталось. И нам нужно поставить туда три цифры. 1, 2, 3. Это невозможно. Значит, вот здесь, в этом тупике, у нас будет полный набор. 1, 2, 3. А вот здесь будет пусто. И вот здесь будет пусто, поскольку все три цифры в этом стопсе уже проставлены. Смываем дальше. Нижняя строка. Видите, это все три пустых ячейки. И, следуя по лабиринту, мы должны расставить там цифры 1, 2, 3. Pardon. и три. так хорошо смотрите теперь тройка после нее может быть 1 2 не вай. значит следующая единица после тройки это вот это. здесь пустые клетки и вверху стоит последняя двоечка значит смотрите дальше вторая строка у нас заполнена давайте расставим чтобы не забыть там пустые клетки есть тройка причем тройка не здесь вот там стоп тройка уже есть значит тройка последняя в этом строчке первой строчке будет вот здесь здесь пусто здесь не хватает единички и вот для этого столбца для этой строки двойка будет находиться вот здесь ну собственно вот и решение рассмотрим более сложный случай большего размера лабиринт и цифры от одного до 4 ну то что может поставить сразу вот он почти по лабиринту цифра 4 потом цифра 1 между ними ничего больше не помещается смело ставим два минуса дальше дальше я сделаю некую раскраску лабиринта потом почти зачем вот эти две глядя по 8 желтым вот этот кусочек я покрашу. Ну, скажем, таким вот оранжевым. вот этот кусочек я покрашу зеленым. Зачем я это сделал? Смотрите. Если мы начинаем двигаться от начала лабиринта, дойдем до, вот, до конца оранжевой области, то обратите внимание, что у нас заканчивается на четверке. Начинается с единицы заканчивается четверкой то есть здесь полные комплекты цифр 1 2, три, 4 либо один раз либо два раз, либо три раза может быть больше но вряд ли на самом деле смотрите заполнены полностью два столбца и еще две клетки торчат то есть здесь может быть два комплекта но если в желтых клетках что-то есть то есть, значит здесь двух комплектов допустим если стоят какие цифры ну, не знаю там 1-2 да Тогда вот в этой оранжевой оставшейся области будет один комплект 1, 2, 3, 4. И еще цифры 3-4, то есть 1,2 не хватает. То есть, если 1, 2 здесь есть, то где-то в зеленой области будут тоже цифры 1 и 2. Ну, может, в другом порядке, неважно, да? Может быть, вот так они будут стоять. Факт тот, что набор цифр в желтой области и в зеленой области одинаковый. Если здесь пусто, здесь пусто. здесь один, здесь 1, здесь 1-2, здесь 1-2. Больше просто не помещается. Итак, смотрим, что же может быть у нас в этих областях. Если здесь пусто. Предположим, здесь пусто, да? Тогда что? Тогда зеленая область тоже пусто. Поскольку зеленая и желтая область у нас совпадает по составу. И у нас осталось в этом столбце. Раз, два, три пустых клетки. И 4. Нужно быть 4 цифры. Значит, здесь может быть только один. Да? С нее начинается лабиринт. Здесь подряд 2. Три. И вот у нас не получилось, потому что в этой строке двойка встречается два раза. Значит, наше предположение неверное. То есть у нас что? Получается, что у нас в этих желтых клетках что-то есть. Что есть? Ну точно есть единица. Но не здесь. А вот здесь. Здесь она быть не может. И здесь может быть двойка, а может не быть двойки. Но точно мы знаем, что в этой области где-то стоит единичка. Теперь пробуем закрасить область немножко по-другому. Я возьму первые 4 столбца, закрашу желтым. И вот эти две клеточки закрашу оранжевым. Что получается? Если мы будем двигаться от начала, мы всю желтую область. Здесь вылезем немножко в оранжевую. Желтый, вот здесь мы закончим свое движение. Поэтому у нас будут полностью окрашены 4 столбца. То есть у нас будет 4 набора цифр точно. И возможно что-то еще будет вот здесь. Так, давайте подумаем. Вот этот ряд длинный, длинный, желтый, оранжевый, где-то заканчивается, например, где-то здесь, не знаю, четверкой. Так, четверку здесь поставим. И, возможно, еще сюда могут влезть какие-то цифры, шестья набора, то есть либо один, либо один два, либо один два три. Но то, что сюда влезет, должно потом из этой области в оранжевую выскочить, ну, чтобы не было перебора. Если мы сейчас поставим лишнюю единицу, значит она здесь будет уже пятая, и она даже вот в эту оранжевую область вывалится. Но вот здесь вот единица быть не может. стал быть сюда внутрь этой области единица проникнуть не может. Она заканчивается на четверке. Где она стоит не важно? Здесь, здесь, может быть, вот здесь. Но это последняя цифра. Потом идут только пустые. Это означает, что в оранжевой области тоже цифр нет. Это можно отметить. Это важно. То есть мы закончили на четверке. И после этого следующая цифра будет единичка. Предположим, единичка стоит вот здесь. Тогда в этом столбце перед двойкой может быть единичка, но она занята ставим пусто и, соответственно, вот здесь, дальше тоже ставим пусто осталось три пустые клеточки заполняем их цифрами здесь может быть только два подряд но есть три-четыре следы по лабиринту последовательно здесь между двойкой и тройкой уже ничего не помещается один не помещается Значит, здесь нет ничего. Ставим. Так. И я теперь просто что-то тупика 4. 1, 2, 3, 4. В принципе, помещается. Но предположим, там нет ничего. Предположим. Проверим эту версию. Тогда что получается? Тогда в этом столбце. Четверка может быть не здесь, не здесь и не здесь. Только вот здесь. Ставим ее. Дальше. Вот здесь вот. В этом стопсе все 4 клетки заполнены. Здесь 4, 1, 2 и все. Вот здесь у нас уже проблема. Мы не можем здесь поставить 3, 4, 1. Значит, наше предположение неверно. То есть в этом тупике, тупике все-таки есть набор чисел. Но мы его и запишем благополучно. 1, 2, 3, 4. Так. Мы помним, что в этом кусочке у нас где-то стоит единичка. Да? Но не в этой строке и не в этой строке. А вот только в этой может быть. Правильно? Но! После этой единички мы должны где-то разместить 2, 3, 4. Но как бы мы их ни размещали, четверка у нас не может быть не в этом и не в этом ряду. То есть Такое расположение невозможно. Значит, наше предположение, что здесь стоит единичка, оказалось неверным. Будем проверять другие варианты. А другой вариант стоит в том, что здесь единички. Но единички нет и здесь. Поскольку в этой строке она уже стоит. Ну и пробиваем до конца ряда. Нет единички, нет единички, нет. Нет. Осталось у нас три пустых клеточки. Заполняем цифрами 2, 3 и 4. Пока все хорошо. Далее, смотрите, в этой столбце у нас осталось 4 пустых клетки. Должно быть цифра 1, 2, 3, 4. Значит, здесь может быть только 1 перед двойкой, здесь 4 перед единичкой. Но здесь 2, и 3 только подряд. 2, 3. Пока все хорошо. Здесь будет четверка. А вот между двойкой и двойкой у нас должен быть полный комплект три, 4 и 1. Значит, четверка, которая после тройки, будет либо здесь, либо здесь. То есть вот в этом столбце ее нет. В этом столбце где-то та единичка не здесь. Если она уже есть. И не здесь. Тогда между единичкой и четверкой не поместится полный комплект. Значит, может быть только здесь. И мы вынуждены добавить 2. И вот здесь 3. И здесь это будет четверка, как мы помним, да? Соответственно, вот в этом ячейке, в этой ячейке будет пусто. Ну, это тоже ряд у нас заполнен. Тоже поставим поглоповочно минус. Далее еще раз заметим, что перед единичкой должна быть четверка. Но не в этой клетке. Четверка здесь уже есть. Ставим минус. И для этого ряда две пустые клетки. Цифры 2 и 3, чтобы был полный комплект вспомним что вот в этой области у нас должны быть те же цифры, что и в начале лабиринта, то есть 1 и 2 подряд но в этом ряду 1 и 2 уже стоят а здесь у нас будет пусто а здесь 1 2 таким образом мы этот столбец заполнили то есть в этих клетках 2 ничего не будет. Но опять же вспомним, что желтая область у нас заканчивается четверкой. Двойка у нас есть. Осталось поставить 3 и 4. Соответственно, в этом ряду после второй, четверка будет стоять вот здесь. А в этом тупике будет пусто. Ну, еще кое-что можно заметить. Смотрите, в этом... В этом ряду 1, 3, 4 не хватает двойки, но двойка точно не здесь, здесь она уже есть. В этом столбце не хватает тройки, но они может быть не здесь, тройка уже есть, не здесь, тройка есть, не здесь. В этом столбце не хватает четверки, но она не здесь, И не здесь. Но стал быть здесь, вариантов не осталось ряд пробьем до конца минусами здесь ничего больше нет вот 1,4 так 1,2 тройка только здесь может быть, да? следующая четверка тройку ставим здесь здесь ряд вертикальный целиком заполнен ну, на самом деле все оставшееся это просто дело техники но все таки мы дорешаем эту задачу в этом ряду не хватает единички она может быть только здесь соответственно здесь будет двойка где будет пусто все остальные цифры уже стоят так и будет единичка в этом ряду есть двойка больше негде есть тройка или больше негде Здесь ничего и будет ну и последняя четверка вот здесь ну вот собственно решение задачи